Всем привет, ребята! Вот только что приобрел вот такую каретку картридж. Э, Значит, называется она Кенли. Вот эти чашки, вот одна чашка, вот вторая чашка, они алюминиевые. Э, длина самой самого вала здесь вот, видите, написано э, 119 миллиметров. Левая сторона, правая сторона, left, right. Так, э, подшипники здесь а, название самой этой каретки КЛ-08А. Не знаю, что за название, что за фирма. Закрытые подшипники Кенли 31 10 Что такое 10, не знаю. Ну, 16 это диаметр вала, 31 диаметр наружный подшипника. А 10, наверное, его ширина. А вот тут еще более уточняют, наверное, все-таки не 10, а 9-11. Ну, домой приеду перемерю буду сегодня устанавливать надо мне уже эти насыпные валы гнуться короче короче говоря решил я купить вот такую каретку вставляю ключ и закручиваю сначала со стороны педалей почему я так делаю а чтобы каретка вошла и мне показалось что она с той стороны пошла криво вот как-то она со стороны педали тоже не хочет заходить Ну вот, вроде бы попал Или не попал Не хочет идти, хоть треснет Всем привет Вот я на мосту На старом Барнаульском Фух, а я проскочил сейчас 12 километров Еще поднялся наверх с там 12 Поэтому так дышу А испытываю я каретку Каретку На промподшипниках Ну я вам скажу, отлично Все прекрасно Работает, единственное, что я закручивал С трудом, резьба плохо совпадала Ладно, включусь Когда съеду Все хорошо, но сейчас Требует замены э, системы звезд передних Потому что у меня всего лишь одна звезда, вот. и задняя из-за износа цепи, скорее всего, проскакивает. Поэтому нужно будет поменять звезда, цепь и трещотку заднюю. Купил новую трещотку, сколько она, 850, да, 7 скоростей. Взял специально вот заднюю одну звездочку, чтобы она была большая, чтобы в горку хорошо подниматься. Я тут проехал по Горному Алтаю. Оказалось, что немножко ее не хватает. Дальше. Купили цепь. Цепь стоит, по-моему, тоже 850, да? А, нет, 650 рублей. И вот такой вот неизвестного производителя. Не знаю, что это за производитель. Ну, скорее всего, Китай. 52 зуба. Передняя звезда. Следующая 42. И следующая, по-моему, 36 зубов. Зубьев. Тоже взял специально 3 для того, чтобы можно было ездить по горному, ну, подниматься вверх на горку. Вот 36 на 34 почти прямая передача. Ну, то есть как кручу, так и еду. Посмотрим. Ни разу не ездил на таких. Чайнлайн тут пишут 45, вот у меня 42,5. То есть на 2,5 мм чайнлайн смещен. Ну, ничего страшного. Потому что в основном я езжу на маленьких звездах и на первый и второй ценник скажи а ценник ее 2490 рублей просто другой не было поэтому не ну и по большому счету да, выбора другой. нет выбора тут большого нету ну что придется мне менять цепь менять систему я вам уже показывал как я купил что-то не очень то Так, вот она система, которую я купил. Сейчас я ее маленько распакую. Она полностью алюминиевая. Сейчас попробуем сюда вернуть. Да. Смотрите, все четко подходит. Это старые хвз педали на новую алюминиевую систему. Смотрите, сравниваю старую хвз систему с клинями. Это уже вот увеличенные шайбы, и да, увеличенные гайки. Весит а, система передних звезд ХВЗ без педалей с клинями 961 грамм. Ну, вот так немножко сдвинул, 96, 961, видите, да? Теперь взвешиваю новую. 952. Это без болтиков. Вот еще два болтика. 977. То есть получается алюминиевая система с шатунами на 170. Ну и с одной дополнительной звездой. Вот, с третьей. Весит тяжелее, чем стальная. Представляете? То есть алюминиевая вроде, да? Но даже если я сниму одну звезду, я не думаю, что ну, 20 грамм-то будет она, наверное. Моя задача выкрутить вот это, шатун, снять цепь и педали еще. Ключ на 14. А вот здесь на 15 Ключ. Резьба как на левом, так и на правом шатуне для его откручивания, то есть для съемника, одинаковая. Шатун легко снялся. Система старенькая. Осаживаю. При помощи головки. Видите, подложил тут палочку, чтобы шатун уперся. И сверху ставлю головку и подстукиваю. Чтобы нагрузку на подшипников не дать, на подшипники не дать. Шестигранником на 10 заворачиваю вот этот шатун. Головкой на 14 обстукиваем. Хочу заснять вам и показать вес той звезды, на которой я ездил. 476-475 грамм. И звезды, которую купил новую, ну с более увеличенной одной звездой. 471 грамм. То есть получается, видите, вот эта э, кос... э, как, трещотка, имея крайнюю звезду э, меньше, чем вот эта трещотка, трещотка новая, весит на 5 грамм больше в итоге А тут еще вот можно снять вот этот вот ценник Я думаю, она еще будет поменьше О, на 7 грамм меньше, представляете? А звезды это вот, смотрите Вот это поменьше, вот это побольше Ну, я считаю, за счет, не знаю, за счет чего Может быть, что здесь вот, видите, прорезано Ну, вот так здесь тоже прорезано Ну, короче говоря, вот это легче Заворачиваем на место. Перед тем, как завернуть, естественно, надо протереть. По высоте, то есть вот отсюда до сюда, трещотки абсолютно одинаковые. Взяв трещотку с увеличенной задней звездой, я нисколько не потерял, а даже выиграл на 7 граммов в весе еще вот такой техники двух гаечек такой вот наковальне разъединил цепь вот видите в любом звене беру любое звено и вот видите пин выбил ну и теперь вытаскиваем эту цепь все 293 грамма это 107 звенев здесь а вот в этой 116 298 грамм Но тут же на 10 звеньев больше еду испытывать переднюю систему то есть проехал уже на ней где-то километров 15 работает исключительно мягко вот сейчас вот еду на грибной канал где-нибудь остановлюсь, расскажусь поподробнее Выбрал не самое лучшее место Ну ну да ладно Смотрите, система под квадрат Которую я вам сейчас показывал Когда я купил в магазине Большая звезда 52 Средняя звезда 42 по-моему, И последняя 30 зубьев Ну вот эту последнюю 30 зубьев Я взял из-за чего? Вдруг придется ехать куда-то в горы На ней подниматься очень прекрасно И смотрите, сзади я взял тоже Сзади трещотку Последняя звезда, опять могу наврать, ну, по-моему, 36. Вот, едет исключительно мягко, то есть, может быть, из-за того, что это алюминиевая звезда. Новая цепь, новая передняя система и новая трещотка. Сейчас обойду велосипед. Ставить передний переключатель мне не удалось, потому что здесь нарушен chain line. То есть, расстояние от центра каретки, вот, от центра каретки велосипеда до средней звезды, потому что их тут три. Так вот, чайнлайн должен быть 42,5, 41,5 а он у меня здесь аж 51 то есть на 10 миллиметров вот эта вся система сдвинута сюда для чего мне нужно У Мне два варианта либо подточить квадрат, чтобы утопить каретку, ну это как бы ручная работа, где-то можно накосячить либо купить новую каретку думал, ну поставлю года на три, потом поменяю просто и все. Видите, не, прошло и, не прошел и месяц какой месяц? Две недели. И я уже намереваюсь менять новую каретку, потому что у меня не подходит Chainline. Но сама система мне очень нравится. На задней большой звезде, вот на трещотке, 34 зуба. А вот там на передней 30 зубов, представляете? То есть у меня какая тяга будет на этом. Ну, конечно, и скорость маленькая. Опять же, сделал я ради крутых подъемов. Я думаю, по шоссе по нормальному с небольшим градиентом подъема я ей пользоваться не буду но вот э, учитывая опыт моего подъема на семинский перевал было очень тяжело хотелось переключиться полегче поэтому именно вот смотрите все звезды вроде как шоссейные вот 1 2 3 4 5 6 начинается по моему с 14 а тут сразу раз и перескакивает на 34 ну так вот мне захотелось попробовать педали здесь стоят от стартона вот эти без тук клипсов, правда, Ну, хочу со временем поменять на контактные Все, еду назад домой, не нарадуюсь на систему В ближайшее время куплю каретку, обязательно куплю каретку И поставлю переключатель, попробую уже с переключателями А пока цепь чистая, новая еще, перекидываю рукой, ну нормально